Дорогие мои земляки, еще несколько дней, несколько часов, несколько минут, и каждый из нас скажет эти заветные слова «С Новым Годом!». Время неумолимо бежит вперед, и каждый следующий год мы ждем с нетерпением, каким бы хорошим ни был предыдущий. Пролистаем нашу летопись и порадуемся тому, что удалось сделать в 2016 году. У нас зародилась еще одна добрая традиция, которую подсказали сами жители Зато Александровск, чествовать лучших спортсменов, достигших высоких достижений. Мы отметили 120-летний юбилей села Белокаменко, которое долгие годы было частью нашего Зато. На новый уровень вышло сотрудничество с военным командованием гарнизонов, создан отряд юноармейцев. Подписано соглашение о военно-шевских связях с именными кораблями Полярный и Снежногорск. Без замечаний нам удалось провести выборы в местный совет депутатов, региональный парламент и Государственную думу. Мы избрали достойных людей, определили вектор развития нашего ЗАТО и надеемся на их профессионализм в решении социально значимых вопросов для Александровска. Но пусть в новом 2017 году трудноразрешимых проблем будет как можно меньше. Пусть будет больше поводов для радости в каждой семье, в каждом доме и коллективе пусть любовь и благодать согреет ваши сердца. Пусть гармония и покой поселятся в ваших душах. Желаю вам, дорогие мои земляки, только добрых новостей в наступающем году и исполнения самых заветных желаний. И в эти новогодние и рождественские дни взрослые дети, независимо от возраста, ждут настоящего чуда. И пусть это обязательно случится. С Новым годом и Рождеством!